Сегодня мы поговорим на тему, как важно иметь мир Христов. Иисус сказал Своим ученикам, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Это слово должно было изумить учеников. Для них тогда это было почти невероятное обетование. Мир Христов должен был стать их миром. Эти двенадцать учеников всегда дивились тому внутреннему покою, который они видели в Иисусе Христе на протяжении трех последних лет – их учитель никогда не испытывал страх, он был всегда спокоен, никакое обстоятельство не могло поколебать его покой. Мы знаем, что Христос был способен на духовный гнев. Иногда он испытывал сердечные переживания и мог плакать. Но как человек, жизнь свою на земле он проводил в глубоком внутреннем покое. Он всегда имел мир с Отцом, мир во время искушений, мир во время отвержения и издевательств. Он даже имел этот мир во время бури на море, спокойно спя в лодке, в то время как другие дрожали от страха. Ученики были свидетелями тому, как разъяренная толпа отчала Иисуса к обрыву, чтобы убить его. Однако он спокойно ушел от них невозмутимый и полный спокойствия. Они слышали, как люди называли их господа дьяволом, религиозные лидеры указывали на него как на обманчика, а некоторые группы даже замышляли убить его. И тем не менее, несмотря на все это, Иисус ни разу не утратил свое спокойствие. Никакой человек, никакая религиозная система, никакой дьявол не могли лишить его спокойствия. Все это должно быть вызвало споры среди учеников. Как он мог спать посреди бури? Что же это за спокойствие? Как он мог быть настолько спокоен, когда толпа собиралась сбросить его со скалы? Люди насмехаются над ним, оскорбляют его, приют на него. Он же никогда не отвечает им тем же. Ничто не может поколебать его мир. И теперь вот, Иисус обещал своим ученикам дать этот самый мир. Когда они услышали это, они, должно быть, посмотрели в удивление друг на друга. Нужно ли это понимать так, что у нас будет теперь то же самое спокойствие, что и у Него? Это просто невероятно. Иисус добавил, «Не так, как мир дает. Я даю вам». Это будет мир совсем не похожий... На так называемый мир замкнутого в себе самом общества также не будет этот мир временный богатых и знаменитых, который пытается купить мир в сердце с помощью материальных благ. Это также не будет мир тех, кто предались лжи, говоря, я буду иметь мир, хотя и хожу по упорству своего сердца. Нет, это был мир самого Христа, мир, который превосходит всякое человеческое разумение. В то время ученики стояли на пороге самого большого испытания которое когда-либо доводилось проходить им в своей жизни. Почему? Потому что Христос собирался оставить их. Даже несмотря на то, что Иисус пытался подготовить их к этому, когда Он открыл им эту новость, она повергла их в шок. Они ведь очень ждали того дня, когда Господь утвердит Свое Царство здесь, на земле, и сделает всех их правителями. Они представляли это время царствования и правления здесь, на земле. А теперь Иисус говорит им – «Вы должны знать, что я скоро буду предан в руки грешников, и они убьют меня, но я воскресну». Здесь же, в этом разговоре, Иисус пообещал дать своим ученикам Духа Святого. Христос объяснил, «Дух Святой проведет вас через все, что вам предстоит пережить. Он будет вашим другом, и он даст вам ощутить тот мир, который я даю вам». Однако ученики не имели понятия о том, кто такой этот Дух Святой. Они, должно быть, думали... Как может Дух заменить зримого, осязаемого, живого человека? И как Иисус может читать, что мы удержим в себе его мир, если его присутствие не будет с нами? Как мы можем надеяться, что сохраним в себе его, если нам придется удерживать его верой, а не видением? И тут Иисус сказал им такие слова. «Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал, к Отцу иду». Но его ученики не могли возрадоваться вместе с ним. Они просто не понимали, что такое обетование Духа Святого вплоть до Пятидесятницы, когда он непосредственно сошел на них. То были тяжелые времена для учеников. Слова Иисуса буквально перевернули всю жизнь и служение этих людей. В миг их наполнило чувство тревоги, страха, неуверенности. Они, должно быть, спрашивали самих себя, «Как же мы будем жить теперь?» Иисус обеспечивал нас всем. Он мог вытянуть монету из рыбьего рта и умножить хлеба. Он был всем для нас. А что мы будем делать, если фарисеи и священники начнут преследовать нас? Да не побьют нас камнями сразу же, как только Иисус уйдет. Иисус только что учил этих людей. «Когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе». И тем не менее из остальной части главы видно, что Христово обетование о месте на небесах не принесло им никакого облегчения. Даже его обещание прийти снова не подняло их дух. Представляю, как Петр говорит, кому нужны дворцы? Мне нужна работа, у меня есть семья, которую надо кормить. Мне нет нужды слушать о будущих благословениях на небесах. У меня трудности в реальной жизни, здесь и сейчас, и мне нужно что-то делать с ними. Я опять иду рыбачить. После распятия Петр и еще несколько учеников с ним вернулись к своему старому ремеслу рыбалки, которым зарабатывали себе на жизнь. Возможно, именно в это время вы переживаете самое трудное время для вашей жизни. Возможно, жизнь ваша расстроилась, и обстоятельства кажутся безвыходными. Может, вы потеряли работу. Возможно, ваша финансовая ситуация вышла из-под контроля, и вам кажется, что выхода никакого нет. К какому бы средству вы ни прибегали, все, кажется, только добавляет вам беспокойства, тревоги и усталости. Именно в такие моменты ум ваш может возмущаться. «Как я могу иметь мир в душе», когда этот долг висит над моей головой. О каком спокойствии вообще может идти речь, когда мне нужно чудо, чтобы поправить финансы? Я в тупике. Будущее кажется таким неопределенным». В такие моменты отчаявшиеся сердце испытывают искушение сказать «Да, Бог верен своему слову, и я благодарен ему за все его обетования. Я благодарю его за его обещание устроить обитель для меня на небесах, и я благодарю его за общение, что он придет опять». Но я слышал обо всех этих благословенных истинах уже столько раз, и я им верю. Но сейчас все это кажется не более чем пустой теологией. Я не имею нужды еще в одной проповеди или теологии. Мне нужно чудо. Может быть, ваша семья сейчас находится в кризисе, или ваш брак на грани развала, или здоровье подводит, и вам кажется, что впереди нет никакой надежды. Вы говорите себе, "О, если бы мне увидеть хоть какой-нибудь свет в конце туннеля». Однако все, что я вижу, — это только неопределенность во всем. И если бы я мог прямо сейчас получить исцеление для моего тела, увидеть мое дитя спасенным и избавленным, освободиться от долгов, то тогда бы я имел мир. Дайте мне чудо, я узнаю, что такое мир в душе». Иисус узнал, что ученики нуждались в таком внутреннем покое, который оставался бы с ними во всех обстоятельствах. Когда Христос обещал ученикам дать свой мир — он как бы говорил тогда им, «Я знаю, вы не представляете, какие трудные времена ожидают вас. Вы не понимаете тот крест и то страдание, которое мне предстоит перенести. Да, вам скоро предстоит испытание, выдержать которое не под силу ни одному человеку. Вы будете в замешательстве, и вы будете чувствовать себя оставленным отцом. Но я хочу привести ваше сердце в место покоя». «Вы не сможете перенести то, что грядет, не имея в себе моего глубокого мира. Вы должны иметь мой мир». Он это говорил им тогда, и также сегодня и нам. «Возлюбленные, мир, в котором мы живем, скоро войдет в период таких бедствий, каких не было раньше». Мы даже не представляем себе масштаб тех скорбей, которые грядут на землю в эти последние дни. И Христос говорит нам так же, как Он говорил Своим ученикам, «Вы не сможете перенести ничего из того, что грядет, если не будете иметь Моего мира внутри вас. Обретите же его сейчас, пока не грянули бедствия. Мой Дух Святой обитает в вас. Просите у Него Мой мир. Он обещал быть якорем для вашей души в любую бурю. Вот что будет вашим чудом. Я сделаю вас живым чудом для этого мира. Я сделаю вас живым свидетельством моей благодати посреди всеобщего хаоса и смятения. Неважно, через какие трудности вы сейчас проходите. Возможно, ваша жизнь находится сейчас в таком состоянии, как после урагана. Возможно, вы проходите сейчас такие испытания, что не заставляют окружающих смотреть на вас, как на современного Иова. Но если посреди ваших скорбей вы попросите Духа Святого погрузить вас в мир Христов, Он сделает это». Люди будут указывать на вас и говорить, жизнь этого человека полностью развалилась. Однако он полон решимости доверять Божьему Слову, что бы то ни было. Интересно, как ему это удается? Как он может продолжать так держаться? Больше года назад моя жена Гвен перенесла операцию по замене колена чашечки. После стольких раковых операций, что она перенесла за свою жизнь, теперь ей еще предстоит жить с металлическим коленом. И боль после операции будет ужасная. Когда мы сидели с ней вместе в больничной палате, готовясь к операции, я молился. «Господи, нам нужен мир, чтобы перенести это. Гвен нужен сверхъестественный мир, чтобы выдержать еще одну операцию. Даруй нам твой мир». И Господь дал. Он провел ее через операцию замечательным образом. И какая-то была радость видеть, как Гвент делится Божьим миром со всеми, кто входит в ее палату. И близкие и незнакомые люди одинаково замечали в моей жене что-то такое, что и было невозможно самой выработать в себе в этих тяжелых для нее обстоятельствах. Мир самого Христа. Вы можете быть в панике, думая, «Это конец. Я уже не перенесу этого». Но Иисус говорит, «Я знаю, через что ты проходишь». «Приди ко мне и пей мой мир». Есть еще одна причина, почему так важно иметь в себе мир Христов. Иисус дает нам еще одну причину, почему нам нужен его мир. Сатана приходит, чтобы нападать на праведных. Христос сказал своим ученикам в том же месте «идет князь мира сего». В каком контексте это сказано? Он только что сказал своим ученикам «уже немного мне говорить с вами». Затем он объяснил почему. «Ибо князь мира сего идет». Иисус знал, что сатана был за работой в этот самый час. Дьявол уже внушил Иуде предать его, и Христос также знал, что в тот момент религиозные иерархии в Иерусалиме получили власть от начальств ада». Он также знал, что очень скоро, вдохновленная дьяволом толпа, придет и возьмет его. Именно в такое время Иисус сказал эти слова ученикам. «Сатана, дьявола, идет, поэтому немного мне осталось говорить с вами». Иисус знал, что ему нужно время, чтобы побыть наедине с отцом, чтобы подготовиться к предстоящей борьбе. Ему предстояло быть преданным в руки грешников, как он говорил, и он знал, что сатана сделал все, чтобы поколебать его внутренний мир». Дьявол будет докучать Ему и пытаться удручать Его, и все это только для того, чтобы сломить веру Христа в Отца. Будет делать все, чтобы заставить Его избежать креста. Возлюбленные, нам предстоит пройти через наше собственное страшное испытание в эти последние дни. Обратите внимание на предупреждение Иисуса верующим, живущим в наши дни, горе, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается» начал преследовать жену, церковь, которая родила младенца мужского пола, Христа. Трудно найти более однозначного места в Писании, чем это. Церковь Иисуса Христа прямо сейчас испытывает особенные злобные нападки. Нам противостоит сейчас разъяренный дьявол, враг, исполненный ярости против святых божьих людей. И для того, чтобы выдержать его нападки, нам нужно получить превосходящий все мир самого Христа». «Как мне получить этот удивительный мир Христов? Кому Иисус дарит такой мир? Вы можете подумать, я не жить в покое Христовом, у меня в жизни слишком много проблем, моя вера такая слабая». Хорошо бы было посмотреть, каковы были те, которым Иисус первым дал свой мир. Никто из них не был достоин, и никто не имел права на этот мир». Вспомните Петра. Иисус собирался дать свой мир служителю Евангелия, который совсем скоро будет отрекаться и клясться. Петр был ревностен в своей любви ко Христу, но он также вскоре отрекся от Него. Затем был Иаков. Его брат Иоанн, люди боевого духа, всегда искавшие признание, они просили сесть по правую и по левую руку от Иисуса, когда он взойдет на свой престол во славе. Другие ученики были ничуть не более праведными – они кипели гневом на Иакова и Иоанна за то, что те пытались превзойти их по положению. Потом был еще Фома, этот человек Божий, который был подвержен сомнению. У всех этих учеников было так мало веры, что они удивляли и огорчали Иисуса этим. И действительно, в самый трудный час для Христа все они оставили его и убежали. Даже после воскресения, когда распространилось слово о том, что Иисус воскрес, ученики были медлительными, чтобы верить, и когда Господь явился им, Он укорил их за недостатках веры. Более того, они также были людьми, лишенными понимания. Они не понимали путей Господних. Его притчи приводили их в недоумение. После распятия они утратили всякое чувство единства, какое имели, рассеявшись в разные стороны. Вы только представьте себе, эти люди были исполнены страха, неверия, разобщенности, скорби, смятения, чистолюбия, гордости, и тем не менее, именно этим метущимся служителям Иисус сказал «Я дам вам мой мир». Почему же это обетование сверхъестественного мира дано было людям с такими недостатками? А все потому, что они были призванные и избранные во Христе, и ни по какой другой причине. Эти ученики были избраны не потому, что они были хорошие или праведные, это ясно, но также не потому, что они имели какой-нибудь талант или способности, они были рыбаками и наемными работниками, кроткими и незаметными». Христос призвал и избрал именно этих учеников, потому что видел что-то в их сердцах. Посмотрев каждому из них внутрь, он знал, что каждый из них будет покоряться Духу Святому. На тот момент все, что имели ученики, было только обетование от Христа о его мире. Полнота этого мира еще только должна была быть дана им в день Пятидесятницы. Только тогда Дух Святой придет и поселится в них, и тогда он начнет трудиться, очищая от их плотских недостатков». Подобным же образом, и мы с вами были призваны и избраны. Когда вы пришли ко Христу, вы сделали это в ответ на Его призыв. Вы были обличаемы, изменяемы и побеждены Духом Святым. И когда вы приняли Христа, вы приняли и часть Его Духа. Эта работа Духа Святого продолжается в вас и по сей день. Более того, вы все еще призваны Господом, Его дары и призвания не и как и те слабые, с большими недостатками ученики, мы также были избраны, чтобы принять мир Христов в силу Его призвания. Служение Духа Святого всегда заключалось в том, чтобы открыть Христа Его народу. Иисус сказал, «Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Проще говоря, мы получаем мир Христов от Святого Духа. Этот мир приходит к нам, когда он открывает нам Христа. Поэтому, чем больше вы желаете познать Христа – тем больше Дух Святой будет показывать вам Его, и тем больше реального мира Христова вы будете иметь. Вот как мы обретаем Его мир. Иисус сказал, что у любящих Его из чрева потекут реки воды живой. Этот источник забурлил, когда вы получили спасение, но он все больше будет начинать превращаться в реку, чем больше вы жаждете Христа. И затем, когда мы имеем уже постоянный поток Христового Духа в нас, Его прощение, Его характер, Его смирение – его покорность Отцу, тогда Его мир становится уже нашим. Станьте на молитву и попросите Духа Святого давать вам ежедневный запас того мира, который обещал дать вам Христос. Аминь.